Кто-то клюнул. О, тоже нехилый. Но все равно. Сожрется теми ротонами, Которые сожрут тех ваших ротонов. А, крокодилы. Крокодила, дива, дива. Ой, там кто-то дергает. Но у меня, блин, еще леска не ушла под воду. Не ушла, не ушла, не ушла. Давай, давай, давай, давай. Уходи, уходи. Здесь как-то слабенько по поигрывает. Но все равно, походу, тут крокодил тоже идет. Потому что крокодил удочку утаскивает аж. Прикиньте, аж удочка ушла. Блин, вот, вот что значит я сто играл. Ой, здесь, видать, тайка подошла, друзья. Давай, пустить здесь нормально. Мормышка фигово легкая то недолго. Ага, идет хороший. Влет не упры. О, красавчик пришел. Красавчик. Друзья, о. Он вот так. Ловим. Короче, настоячка, друзья. Так. Стоячка. Где там дырка? Где там дырочка эта? Вот она. О, клюнул что ли кто-то. Или это я черпаком задел леску? Нет, кто-то клюнул. А, сошел, прикиньте. Он клюнул, поднялся выше, леска ослабла. Я думал, она у меня это, как на дно легла. Сейчас проверим. Видать, стаечка подошла. Небольшая раз, три поклевки было подряд. Вот видите, опять пошла поклевка. Кивок дергается. Ага, сошел опять. Взялся слабо, но хорошенький там ротан, не мелкий, потому что слышно упирался. Вот видите, опять пошел клевать. Да, Оп, айда, айда ко мне красавчик, айда. Оп, ну это наверное не тот, который был, сейчас клевал первый раз, потому что тот посильнее дергал, чем этот сейчас шел. Фигово, леска спутывается может перехлестнуться на узел И будет фигово Ой, спасибо спонсору который проспонсировал помог мне купить палатку удочки сапожки бур без этой спонсорской помощи я бы не сидел друзья на рыбалке на зимней. не рыбачил бы друзья Спасибо спонсору большое спасибо. 220 долларов мне очень сильно помогли. Так сейчас вот здесь подшевелим Мы вот так, оп, оп. Давай, давай, давай, давай опускай. Опускайся. Так ладно, пау. По...